Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости, новости, в которых буржуй наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Авиакомпании начали перекладывать в стоимость билетов весенний скачок цен на керосин более чем на 20%. С 26 июля Аэрофлот повысит на 200-400 рублей топливный сбор на внутренних рейсах вслед зарядом рядом иностранных перевозчиков. В туристической отрасли ожидают, что при сохранении тенденции в зимнем сезоне, Стоимость авиабилетов в пакетных турах может вырасти на 10%. В очередной раз буржуазия под новыми предлогами повышает стоимость оказания авиауслуг, делая использование авиатранспорта все менее возможным для простых трудящихся. 60 рабочих Дарсунского рудника объявили голодовку из-за невыплаты зарплат в течение трех месяцев. Об этом сообщило местное издание «Вечерка» со ссылкой на супругу одного из протестующих. Женщина рассказала журналистам, что последний раз ее муж получил выплату в мае в размере 1300 рублей. Сейчас долг по зарплате достиг уже 200 тысяч рублей. Следственный комитет по Забайкальскому краю начал доследственную проверку информации о невыплате зарплаты. И снова наемные работники честно отработав голодают месяцами из-за задержек буржуями зарплат. Товарищ, давно пора понять, что пока у руля остается капиталистический правящий класс, подобные случаи никакая прокуратура не остановит. 22 июня в Северодвинске у стадиона «Север» прошел митинг против строительства межрегионального мусорного полигона. В конце мероприятия была принята резолюция, чтобы направить ее в органы власти. «Товарищи, никакие резолюции не остановят буржуя, если ему выгоднее не утилизировать мусор, а скидывать нам его на голову. Необходимо выдвигать политические требования». У жителей Екатеринбурга начали забирать имущество из-за долгов по коммунальным платежам. Судебные приставы 18 июля нагрянули с проверкой в квартиры 25 свердловчанам, не желавшим оплачивать долги по коммунальным услугам. Всего они задолжали больше 420 тысяч рублей. Целью проверки определить, в каких условиях живут должники, и в случае, если у них будет обнаружено ликвидное имущество, арестовать его, чтобы в дальнейшем реализовать и все-таки погасить долг. Постоянно растущие тарифы ведут к тому, что по тем или иным причинам наемные работники уже не в состоянии их оплачивать. Тарифы будут расти до тех пор, пока существует капитализм. Президент 1 марта огласил послание Федеральному собранию. Он назвал приоритетами улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в Российской Федерации и другие направления социальной политики. Сначала они повышают пенсионный возраст, так что среднестатистически мужчина до него не доживает, повышают НДС до 20%, а теперь надеются этой подачкой нас успокоить.